Остановление в магии, оно идет в три этапа, особенно те, кто рожден в человеческом теле, и как бы от природы право на магию не имеет. Надо пройти три обязательные этапа, три обязательные становления. Первый этап это то, что в нашей традиции называется экстрасенсорика, то есть наработка неких сверхчувствительных механизмов, которые позволят тебе чувствовать и понимать иной мир. То, что не видит, не слышит, не понимают остальные люди, ты должен на этом этапе научиться это делать. И у каждого развиваются свои способности, у кого-то ясновидение, у кого-то яснослышание, у кого-то яснознание, кто-то чувствует, кто-то слышит, кто-то видит, у каждого свои инструменты. И этот инструмент на этом этапе должен быть отработан до совершенства. Это так называемое природное качество, которое есть дану от природы, некий сверхъестественный, экстрасенсорный элемент, который позволит тебе расширить диапазон сознания как бы в рамках природных сил, в рамках природных возможностей. А второй этап магического восстановления это колдовство. Тот, кто развил себе эти способности, должен Установить контакт с силой, которая будет ему в основ... рамках этих способностей что-то что давать. Колдун, в отличие от мага, да, то есть если маг, экстрасенс работает с миром пространства и миром людей, то колдун начинает работать уже со сверхъестественной силой. Иногда колдуны бывают природные, тогда первый шаг опускается. Да, то, то есть те, которые родились на канале, родились с определенным договором, родились с определенным знанием, первый шаг упускать. Но он обязательный перед тем, как перейти в магию, каждый практикующий, каждый идущий по этому пути, он через вопросы колдовства обязан пройти. Это как любой ученый, да? опять же, вот моя любимая аналогия. Представим себе, что это научный научно-устойник Ленинский где колдун это лаборант, а маг это уже непосредственно какой-то ученый, который что-то что-то делает. Вот. Колдун работает при лаборатории, он выполняет простейшие дела, какие-то простейшие дела, не зная на какую-то в общем по сути работу он это дело делает. То есть это такой универсальный проводник воли, да? в большей степени медиум, но у него есть.. Особенность, он работает всегда только с одной силой, да, как лаборант прикован обычно к одной конкретной лаборатории, он же не бегает задравший хвост по всем лабораториям, да, он принадлежит к одной и выполняет то, что ему сказано. Вот колдун приблизительно тот же самый лаборант, то есть он может вникнуть в тему, в которую он работает, но он не до конца не знает, зачем эта тема нужна, то есть как она будет дальше использовать. Поэтому колдунами становятся те, у кого есть сила, которая определенная сила из любого пространства, которая его ведет, что называется, от начала до конца. Особенностью работы на колдовском канале то, что этот канал односторонний. От силы к колдуну ныне ни в коем случае не двусторонний. То есть сила не может диктовать условия этому каналу, не может диктовать условия своей силы. Сила это может быть как благоприобретенная, так и рожденная, так и переданная по наследству или еще каким-то способом. В нашей традиции колдовство обычно культурно связывается с некими бесовскими демоническими силами, которые человека ведут. Мы ни в коем случае не должны забывать, что эти понятия сформировались в христианстве, а в христианстве все старые боги, все языческие боги, которые не прошли, скажем так, перехристианизацию, то есть перекрещение, они все относятся к демоническим силам. Так что под демонами могут скрываться как старые боги, так и те же самые типичные деймоны, которые духи-хранители из древнего мира, так и бесы, черти, то есть это непосредственно колдовская чернознижная традиция, то есть кто угодно может быть. Особенностью колдовского канала в том, что колдун, как правило, никогда не знает, какая сила непосредственно стоит за этим каналом. То есть она как-то представляется, но может и сама и легко, и вы за это ничего не будет. Даже колдун может думать, что он работает с каким-нибудь архангелом Гавриилом, архангел Гавриил может быть совершенно не в курсе этого обстоятельства, что колдун работает на его канале. А работает он совсем-совсем другой силой, которая никакого отношения к Гавриилу, к Рухаилу Гавриилу и прочим ребятам из-за верхнего пантеона никакого отношения не имеет. Когда этот этап пройден и этот этап достаточно долгий, он может продлиться несколько жизней или несколько поколений по крови надо пройти, чтобы скажем так, сформировать уже конкретное упакованное знания. когда колдун начинает разбираться, с какой силой он работает и обладевает инструментами контроля за этой силой, тогда у него становится открыть доступ маги. Маг, в отличие от колдуна, становится способен работать на нескольких каналах, то есть у него нет конкретного договора с конкретной силой, он работает на нескольких каналах под свою задачу. На этом уровне по аналогии с научно-исследовательским институтом, в принципе, можно его поставить как ученому, который уже ведет какой-то определенный проект. При этом он уже знает, что это за проект, и, возможно, предполагает, как он дальше будет использоваться, но не контролирует этот вопрос. То есть он делает здесь дело, не... Как бы не имея стопроцентного знания, как его работа будет использована в глобальном смысле. И четвертый этап, по сути, который является логичным продолжением из трех предыдущих, вернее из третьего, это архимаги, то есть это те, которые знают, как будет использоваться сила, как будут использоваться возможности, которые он здесь делает, и можно его сопоставить через ту же самую аналогию, как с директором того самого научно-исследовательного института, который контролирует не только все отделы и лаборатории, но и знает, сколько таких институтов вообще работает и зачем они нужны. То есть он это уже профильный, профильный человек. Можно сказать, что колдунам. колдунам на сегодняшнем этапе можно отнести жрецов какого-то определенного бога. Основываясь на ту, на ту же самую характеристику, жрец обычно работает на одном канале, только в отличие от колдуна у него, скажем так, возможности несколько больше. Канал то двусторонний, он может как брать оттуда информацию, так и передавать обратно. То есть такое промежуточное звено между колдуном и магом. Жрец, священнослужитель, да, какого-то определенного божества в том числе всем известные вам полки, они, в общем-то, должны иметь отношение, нормальные попы, да? должны иметь отношение именно к этому слову. Вот такие этапы, вот такие стадии становления.